Короче, вставаться начарен. Рома, а покажи, как ты умейшь играть. О, сейчас покажу. Джордан, ой Джордан, Коби Брайан. Коби Брайан. Джордан. Коби Брайан. За вас, живку и Сидим на локе, куча мы прям Что сказать? Да, это жестко.